Здорово, сегодня в лучших традициях Дарк РП у нас будни администратора. Кусичные свиньи, недоразвитые школьники, с этими персонажами вам придется сегодня познакомиться. Сегодняшнее культурное соитие в самом его плохом значении будет проходить на сервере Мухасранск РП. Айпи я оставлю в описании, заходите. Boys, давайте, знаете, как зарубимся, раз вы не хотите отходить от нас, давайте, короче, у вас битва. у всех есть, биты у всех, давайте битами раз на раз. Михаил, давай. Мне Давайте битами 5. раз на раз, раз вот такие красавцы. У меня нету биты, блин. Я делайте. тебе дам биту, я тебе дам биту. Доставай биты свои, чтобы мы убедились, что у вас есть биты. Нет! Там мы не будем, вы нас застряли. Здесь хотя бы мочиться до крови. Ты при чем? Мочиться Смотри, до крови. у меня нога ранена. А, у тебя есть бинты, бля? Бинты? бинты, нет, у меня Капюшон, нет. Капюшон, как тебе такая Короче, идея, давай, чтобы не я не тебе можете? сейчас колени сломал сейчас на месте и, можешь, и воткнул тебе в бок гнилую отвертку, и потом ты со столбником сам решай проблему. Отлич? А то что, что, нет, что, что ты мне сделаешь? Пожалуешься на меня? Иди отсюда, иди отсюда. Я тебе сейчас отсюда ударю бить, тебе потом бинты, фиг, появятся у тебя. Да. Yeah, да. А че ты вышел вообще на улицу? Тебе что. Дизайн. дизайн задали, я не понял. Не, ну не чё, надо? Давай мне биту, я Ну оно и видно то, что ты так одеваешь. Ты посмотри на себя. Ты же быдло. А форменная быдло, ты глянь. Маргинал в первозданном виде. Ты посмотри ты на себя. Кто такой? Посмотри на свой лук. Кто так одевается в 2022 году? Посмотри. У тебя даже трендовых цветов нету. Вот, видишь, пацан, у него трендовый цвет в спортивном костюме. У него цвет вообще, такой: фиолетовый, малиновый, он, он, он, он в тренде, а ты нет. Ты модель, что ли, что ты носишь, он ли черная, да? Но модель ты не похож. Мне посрать вообще. Да что тебе на все смотрю посрать. Тебе посрать да на свой жизнь. Ты забил меня, да чел. Да. Ты забил на свою жизнь. Уйди отсюда просто. Да, ты ты, ты выходец из этого да. из секонд-хенда. Ты там родился? Давай битами на кулаках. Битами, битами на, на битами кулаках. Что -что -что? Это битами, как? Давай. Это новый вид боя какого-то. А его ты разнесу. не тронешь. Что ты там снесешь? Ты максимум себе два яйца снесешь, ты не сможешь ее поднять, ты знаешь видео, где чел палкой размахивал в комнате? Здравствуйте. Кеплео Макс. Меня зовут Кеплео Макс. Я собираюсь показать вам парочку моих. Ай, нет! Ай, нет! Помнишь его? Вот, да? вот да? ты, да? это он, этот, вот, вот он, это ты. Ты себе а ногу а сломаешь ты? этой палкой, да, чел. Да, Все, да, да, да, видишь, да, он да, не да, вывез да. диалог, он слился сразу на месте. Это мой, короче, самый лучший друг на свете. Сам вот да. ты что скрываешь? Ты дурачок что ли? Ты лох. Не, мне это говорит чел, который выглядит как типичный таксос. Пошел нахуй. Мне вот это вот. Пытается изрыгивать чел, который вот, вот так лучше вот выглядит, тебя. да? Чем? Ну, да, у тебя брови взял. больше, но это знаешь, тебе Он особо дурачок. преимуществ не дает. Ты, ты их благо. откуда? С пересадил, чел. <с ты тебя ж, посадят. Ты с жопы волосы на брови пересадил, серьезно? Долбоебина, вина, иди нахуй. Это все, что ты можешь сказать, серьезно? Хуло! Бля, чел, иди нахуй. Долбоебина, ты конченое существо. О, слышь, нихуя не сделал. А что сделал ты? Оделся такое... как долбоеп, это Максим, что ты сделал. Долбоебина. Было я тебя в ложь. Тебе безда. Нет. С самого начала оскорбления не были подкреплены какой-либо адекватной причиной. Ну, просто чел подошел и начал срать через рот, сами понимаете. Я решил ему, естественно, выдать мут на текстовый чат, чтобы немного угомонить его, но на этом решил не останавливаться и нарушил правила с плохим текст скрином. Если же мут на серваке носит такой, ну, некий воспитательный характер, просто тебя затыкает на какое-то время, то Джайл уже за плохой текст скрин обеспечен. Попизди, попизди, попуск, еблан, хуй соси, пидор, гной, грязь ебаная. Да, видимо, все. <свист> <свист> <свист> <свист> Что нормально тебе, да? Нормально тебе, да Ебать, ты тип. Сейчас, подожди, подожди, прикол бывает. Рот рыбал. Да, рот да, ебал, ебал да. конечно, блядь. Ебаные <свист> долбоебы. В рот ебал, долбоёбы, ебаные. 90 Шилха. минут я могу ему выдать 8.4 Смотри, смотри, слышишь прикол? Смотри, смотри, прикол. Фатри, смотри сейчас гандона уничтожит Сейчас уничтожит, пида Нихуя не можешь 98.4 Какая? Наказан. Если я себя увижу на твоем анале, я тебя плохо. А теперь по-русски, пожалуйста, с, с, это, с языка свиноты переведи. Увидишь? Увидишь? А увидишь? Вывешь, он да? постоянно какие-то угрозы кидает. То он битый меня отпиздит, то он меня, он меня проклянёт. Иди нахуй со своим аналом. что то мне немного непривычно смотреть на рынок не зимний. Ну ладно, поехали еще куда-нибудь. Это... Мне бы знать, где людей побольше. Mm -hmm. По пустой карте бегать такой не кайф, ужас. Но есть такой... Вот Смотри, смотри, стой, стой, Назад, назад, сдай просто. Что ты делаешь? Э, слышь? Да, этот кончился к по Зачем ты машину расстреливаешь? Это типа время. восстание против государства. Нет, это, это обозначение, то, что я с я бы в части работаю. Здрасте, от голода умираю, okay. хочу зайти купить что-нибудь. Итак, смотрим на серваке действует Камчат. Я заехал в магазин, чтобы закупиться едой, и достаточно адекватно объяснил полицейскому, что мне нужно закупиться, иначе я умру. Здорово. а что есть я, я только что тебе сказал что я умираю от голода я хочу есть очень сильно да, Если же у меня на канале присутствуют такие люди, которые не могут понять, что происходит, поясняю. Он нормально на это отреагировал и не стал сажать меня в тюрьму. В итоге он пошел ловить другого человека и, естественно, он его посадил в тюрьму, но смотрите, что было дальше. Что есть из еды, ты можешь мне сказать, нет? Да, да, сейчас. А, водка, горох, ку -ку. кукурузу. Кукурузу, да? Вот она, РП погоня полицейского в пятерочке на гастелла в городе Батайске за мелким варишкой. По информации из неподтвержденного источника, подозреваемый просто украл несколько новых скрипишей из серии Бравол Stars. Это является адекватной причиной для того, чтобы открыть по нему огонь. Ладно, шучу. Перед нами отсталый школьник, который не знает, как играть за профессию полицейского, но все равно почему-то ее берет. Нехуя. Хорошо 3. сейчас. Да. Хуец. Драки, драки. Все, кукурузу, делали. кукурузу мне тебе передал. На месте бои. О, супер. Я ем, ем, ем, ем, ем, спасибо. Он за ретболом. Вот здесь вот станет. Стой, мужик, постой, а что, вообще не пугает человек, который на тебя оружие наставил? Эй, ты что делаешь? А ч ⁇ я? Что пиздец? А мы, извини, нам извини, настой, Постой, тоже надо было, было по-другому. Эй, он меня привез в магазин. Ты что делаешь? Оставь его? Я его личный этот... Он меня в магазин Короче, привез. Это, это мы идем сейчас обратно, я уезжаем я... по как домам. Ты что ты творишь? Эй. Ты не слышишь, я что ли? Не нет. нет? Нет! Зачем ты его посадил в тюрьму? Ты, ты тоже пойдешь сейчас? Какую тюрьму? Разум я тебе всем. только что объяснил, почему они дома. Он меня привез, потому что умирал от голода. Что, мы помогли тебе человека задержать, который от тебя убегал? Ты адекватный? Нет. Не, не, нет. Ты меня не тронешь. Ты меня не тронешь вообще. Причина. Причина. Встал. Причина. Лицом... Причина. Лицом ты только что раз... сказал возле кассы мне то, что встал. все окей. Ты только встал. что мне сказал на кассе то, что все окей, долбоеба кусок. Алло, придурочный. Да я твой рот ебал. Что ты делаешь, идиотик, Тупоголовый, сука. Просто иди на... Мужики, спасайте, долбоеб напал. Куда мы идем? Куда мы идем? Я, блядь, что пытаюсь, пытаюсь уйти из магазина. Алло, вы что делаете, ёбнутые? Ну ладно. Ты придурок себе палку в эту в задницу запихать. Что ты, сука, делаешь, идиот. А, окей. Ты будешь посажен, Джайл, кстати, я тебя уведомляю об этом. Ага. Значит, мы делаем так. Тебе телепортировать? Да, да, да, да, да, привет, телепортируй, пожалуйста. Не, я... То Хорошо, сейчас не тэпнусь не к литер. тебе, зам, сейчас тэпнусь. Я просто сейчас, получается, в такой РП-ситуации был. Я приехал в магазин поесть, был комендантский час. У меня голод уже приближался к нулю, а сдыхать от голода, ну это бред, такой себе. Вот, я зашел в магазин чисто еды попить. Мне подходит полицейский, и он, хотя давай я его сейчас степну. Так выходит, слушай. я захожу в магазин с едой, вот эта пятерочка, меня привозит туда мой товарищ, да. и я покупаю еду, он меня сначала не хотел не я, не я. посадить в тюрьму, и я ему объясняю то, что ну, я обыграл ТПРП так, то, что я умираю от голода, и мне срочно нужно поесть, поэтому я нарушил правила комендантского часа. Он на это нормально отреагировал, говорит мол, окей хорошо я да. только что тебе сказал что я умираю от голода я хочу есть очень сильно да. начал арестовывать другого человека другой человек нарушил несколько раз правил эфир рп бегал от него по магазину пока вот он размахивал оружием и стрелял в магазине тот человек не испугался он был кажется барыгой каким-то я его за это заджали вот и тут же он, я не понял, почему, с какого вообще перепуга, он начал переключаться на меня и на товарища, хотя мы ему объяснили, что вот он меня привез, точнее, мой товарищ меня привез в магазин, чтобы поесть. А причину, почему я нарушил камчат, я ему уже объяснил, в тот момент, как я зашел Тогда он на это закрыл глаза И спокойно отреагировал А потом он что-то начал, не знаю, неадекватно себя вести Бегать, постоянно меня лупить палкой Я ему говорю, мол, какого хера ты делаешь Естественно, без нецензурной лексики не обошлось Ему на это было все равно Вот откровенно Я ему объясняю, мол, а как так выходит, то что ты сначала... Нормально меня пропустил в магазин и не докопался до меня. А тут вообще непонятно с чего, он начал просто бегать за мной, бить меня палкой и сажать в тюрьму. Ему на это было все равно абсолютно. Он просто бегал, бегал, так вот лупил меня палкой. А по потом какой заковал. причине Ариснул? То, что я не дома во время камчаса. Хотя заранее, за две где-то минуты до этого, он нормально все на это отреагировал. Я ему объяснил, почему я не дома. Потому что я по РП умираю от вот. И получается 24 сотых. Пожалуйста, а игнор РП за... у него Закрой нету, получается? Тихо, подожди, не говори, когда говорит другой да, человек. Да, заткни ебало свое, пожалуйста. Ты уже сказал свое все, что хотел в пятерочке. Теперь очередь на кассе другая. Ты как бы не в первых рядах, заткни бал. Я хотел узнать, это нарушение правила 3.24. Вот почему я до сих пор считаю, что он также нарушил игнор РП. Диалог же в чате нацелен на какое-то РП взаимодействие. То есть у нас была РП ситуация, что он хочет меня посадить в тюрьму. Я с ним завожу диалог и нормально ему грамотно объясняю, что вот только что ты не хотел меня сажать в тюрьму, потому что я тебе все нормально объяснил. В этом случае он попросту забил хер на то, что с ним проводится РП-диалог, как раз касаемо той самой ситуации, которую он начал сам провоцировать. Я прочитал суть правила игнор-РП и могу с уверенностью сказать, что оно очень хорошо сюда подходит. Я не знаю, почему администратор думал в тот момент иначе. Фри-милиция. А да. Получается нарушения правила игнор рп нету я прочитал оно трактуется так то что он проигнорировал рп какой-то там диалог или процесс и в принципе он попадает и под это нарушение то есть у нас с ним был рп диалог. знак он спросил почему я не дома я ему объяснил так и так у нас завязался, ну рп диалог тут. Но у нас РП-ситуация была Он сначала узнал у меня Почему я не думал во время камчаса Чтобы меня, ну, в конечном итоге посадить и я ему по РП объяснил причину Потому что я от голода умирать Скоро буду И он на это нормально отреагировал То есть у нас РП-диалог В рамках игры Буквально через 2 минуты он забывает про этот РП-диалог Он его игнорирует И игнорирует то, что он до этого мне разрешил Спокойно закупиться в магазине во время камчаза. То есть он игнорирует. Вот это правило. И РП ситуацию, которая была до пос посадки меня в тюрьму. Игнора это нету. Ну можно конечно за зауши подтянуть. Ну это не за зауши, а, это если читать правила и опираться -то на то, как оно трактуется, оно вполне себя обосновано. Извини, что перебиваю. Оно просто описывается как запрещено игно игнорировать РП действия, направленные в вашу сторону. Скрипу привет! Трактуется, я, а, я ему дал время на то, что он сходил домой, ну, то есть купил еды и сходил домой. А После как я домой пойду, искать если искать ты посадил покупку? человека, который меня привез ну, сюда? Ну, так у тебя есть ноги. Ты можешь зайти... Ну, в я уже вышел пас, с ты магазина, ты бегаешь против. за мной с палкой и пиздишь меня. Ты что неадекватный, что ли? Ты просто бегал. За своим я ногам. тебе помог, чело, который ФРРП нарушил, ты, наказать. Ты, ты что, ебнутый? Молодец, Ёбан. я тебя поздравляю, я жалобы не писал, ты сам это сделал, это твоя проблема, держу в курсе, ты бегал за своим другом или за вот этим, да? <связать> То есть моя <связать> проблема в том, Думаю, что я помог смотри, тебе наказать феррпшника, правильно? Ты смотри, совсем ёбнутый <связать> в край. Я тебя спрашиваю, у тебя демка есть или нет? А почему я должен демку показывать? Мне попало. Вы, наверное, привыкли извлекать для себя что-то новое из этих будней администратора. Так вот, тот самый случай. Ребят, если на жалобе человек вот так вот отвечает на вопрос, мол, а я разве должен показывать демку, то либо А, у него ее нету, либо Б, у него есть демка, но там записано его нарушение. Пользуйтесь и не благодарить. Ну, а в моем случае у него ее попросту не было. Слушай, у тебя есть демка или нет? Тебе вопрос задали прямой. Ты чё, еврей, ты что ты, что ты отвечаешь на... Да, конечно. На, на, этот, на вопрос вопросом. Я так знаю, зачем? Можно. Зачем? Ну тогда завали ебалась и отсиживай фри -милицию. Алло, ты же бы подал. Алло, Я же бы еще не подавал никуда. Тиги да нет никакого. Я, короче, да. тебя тэпнул для того, чтобы уточнить с администратором, если нарушение правила, игнор РП. Объяснил ситуацию я человеку. Он сказал, что нарушение фри -милиция. Так вот. Значит, хей, hey, Бен. Ты получаешь пизды за нарушение правила при милиция. Оно предусматривает джайл от 15 минут до полутора часов. Ты получаешь 30 минут джайла за правило 3.24. И ну, да, он так делал, потому что ему просто захотелось. Он вот посадил одного, 70. второго, третьего. Молодец. Вы ну, камчат был в тот момент. Но он, ты понимаешь, он со мной вы... ПРП поговорил насчет этого и меня отпустил. А потом его вдруг переклинило резко, я не понял почему. И он тут же начал меня пытаться посадить в тюрьму. Затем скрывается такая интересная подробность, что, мол, я нарушил ФРРП. Я пошел глянул демку, и как оказалось, он просто на несколько секунд изначально достал оружие, а потом начал все остальное время за мной бегать с палкой, как вы это видели ранее. Так что я вам предлагаю разойтись на. А мне он оружие ему не угрожало. Начнем с этого. А, не угрожал. Бегал за мной с палкой. А, а почему ты говорил, что ты на него оружие наставлял? Ну, Блять, потому что это... Б... Ну, Он бегал так, все вот, время за мной uh, с палкой. Там... Обман походу. Тамайс у тебя демка есть? Да, я сейчас гляну даже, сейчас остановлю запись. Вот будьте как я, я охуенный. У меня есть демка, я сразу об этом говорю. Даже если бы я там нарушил, я бы спокойно бы сел в джайл и закончил бы запись на этом. Тем более показал бы вам то, как я сел в джайл. Но, естественно, его бы тоже посадили. У него оружия не было, у него обмана Ну смотри, я сейчас гляну я тебе скажу, как есть. Человека за держать, который от тебя убегал. возле возы кассы мне то, что все окей. Ты только что мне сказал на кассе то, что... Ну смотри, он, получается, сажает одного чела, потом моего водителя он сажает. Затем он подбегает ко мне и просто, вот я не знаю, с каким-то бешенством начинает мне тыкать оружие. Затем я ему нормально с ним диалог завожу, и он мне говорит то, что вот, Камчат, ты не дома. Я ему... Указываю на то, что он заранее мне до этой ситуации сказал, мол, окей. Так, смотри, у него ФРП нету, поскольку он не нарушил там каких-либо права ФРП он не выполнял действия которые даже не было то есть ты ему ничего не говорил и если ты даже ему что-то говорил то ты не отчитал и ну то есть он сошелся на мировую и ты убрал оружие это первое потом второе у тебя сто процентов фри-милиция, потому что, как я понял, ты его хотел поставить лицом к кушне, он тебе объяснил, ты ушел, через некоторое время возвращаешься, ему что-то там сказал, начал избивать его дубинкой, то это фри-милиция, ну, я тебе уже это говорил, у тебя фри-милиция, то есть, чем дальше разборка заходит, тем больше у тебя, я не знаю, доказательств своих нарушений. Ну, кстати, еще какой? обман, да. Ну, вот он чело ловил в супермаркете, который нарушил ФРРП. Мы ему с моим водителем помогли найти этого человека. Мы его быстренько окружили, он подошел его, заколол наручники, посадил в тюрьму. Но я после этого его еще зажалил за ФРРП. Ну, Полицейский, которому гражданский помог поймать какого-то нарушителя, ну, вряд ли будет еще так же гасить его, пиздить палкой, спустя минуту буквально. И бегать за ним и сажать его тоже в тюрьму. У него просто. демку, ее покажут и все. А да. ты демку сам писал или нет? Демку ты писал, нет, Бен? А я обязан отвечать. Да. Шутья, блядь, за, за такие я обязан это или нет? Ты на разборке сейчас находишься? Ты писал демку в да, этот момент? поправить. Еще раз говорю. А еще раз говорю. Сейчас, говорю, демку писал или нет? Ты на, на вопрос можешь ответить? Ну, сейчас подожди. Что? Чего что мне подожди? ждать? Ответь ему. Что еще ты раз? Ты демку, говорю, писал, ты, сука, глухой или что? Нет. Нет? То есть он даже не уверен, блядь, в своих словах. Поэтому записал. Поэтому от он ответа уходит. Пиздец просто. И он, по факту, сейчас столько времени потратил. Еще оправдываться пытался. Просто нахуй его. Не-не-не, нахуй милицию да ну да, и, Почти, типа... ну, да ман, молодец все признался